Медиагруппа Авангард представляет Мы занимаемся внедрением а, наших корпоративных решений у заказчиков И сегодня я расскажу вам про и покажу небольшое демо о том, как мы можем детектировать, расследовать а, инциденты безопасности с помощью наших решений КАТА, EDR и Касперский стендбокс. Начнем кратко с архитектуры наших решений. Если мы говорим о КАТА и EDR, то это решение, которое работает в первую очередь с копией трафика. То есть мы никак на него не влияем, мы его не модифицируем, а сканируем входящую почту, входящий сетевой трафик на наличие угроз, Плюс собираем информацию с рабочих станций, так называемую телеметрию. А по телеметрии мы понимаем информацию о запущенных процессах, информацию об операциях с файловой системой, с реестром. А мы собираем Windows Event Log события и также информацию о сетевых соединениях, которые инициалировались либо же были входящими на рабочих станциях. После того, как файлы попадают на центральную ноду, в узел, который занимается категоризацией объектов, которые мы в дальнейшем будем анализировать, часть объектов отправляется в песочницу, если они могут быть проанализированы в песочнице. Также эти объекты проверяются технологиями детектирования на самом центральном узле. Плюс ко всему наши агенты, это может быть Casper's Endpoint Security с керированным модулем IDR-агента, либо же стандартный IDR-агент, они отсылают данные на центральную ноду, и наш движок под названием IUAI-индикаторов атак производит анализ входящих данных. Что такое IUAI? IUAI или индикаторы атак ⁇ это адаптированная версия хантов, которые используются в нашем сервисе КМП. Вот на втором ряду сидит Сергей Солдатов, автор этого сервиса. Часть правил детектирования, которые используются сервисом КМП, адаптированы и добавлены в логике детектирования КТ, логике детектирования EDR. И на основе этих хантов мы также формируем события безопасности. В случае, если... У вас несколько офисов, несколько больших офисов, это большой да, заказчик. Мы можем также э, активировать так называемую иерархическую структуру и в таком случае использовать несколько центральных узлов для того, чтобы э, проводить расследование инцидентов. И в качестве консоли управления мы используем одну главную центральную ноду, один главный центральный узел. А второй продукт, о котором я сегодня буду вам рассказывать и показывать, это наш новый Касперский sandbox. Это песочница, которая получает объекты на анализ от рабочих станций. Дело в том, что КТ и ЕДР автоматически не получают файлы с рабочих станций на анализ. То есть мы, офицер безопасности может запросить файлы с рабочей станции, но автоматически они на анализ не приходят. По этой причине... Мы предлагаем использовать также еще одно решение под названием Касперский сэндбокс. Работает одно достаточно просто. При обращении к файлу на рабочей станции обращению пользователя. В первую очередь, агент отправляет хэш этого файла в sandbox и запрашивает информацию, если этот хэш в кэше сэндбокса проверялся ли он до этого. В случае, если в кэше есть эта запись, да, то вердикт о вредоносности или не вредоносности объекта возвращается пользователю и, соответственно, принимается решение сблокировать файл, либо же не блокировать его. В случае, если же файл неизвестный, он отправляется на анализ в песочницу, анализируется, и в случае, если файл обнаруживается как вредоносный, в таком случае рабочая станция обращается к КСЦ, Касперский секьюрис центр, и автоматически запускают задачу на а, устранение угроз. Что мы можем сделать автоматически? Мы можем просканировать а, критичные области рабочих станций, не только той, на которой был обнаружен вредонос, но и также тех остальных рабочих станций, которые также подключены к сэнбоксу. А, посканировать критичные области, сблокировать а, файл, да, удалить его с рабочей станции, отправить на карантин. А, что… Представляет собой демо-стенд. Демо-стенд это рабочая машина, на которой установлен Касперский point security. И в нем активированы э, два модуля. Это модуль EDR, агент EDR, и модуль, который отвечает за работу с песочницей. Плюс у нас э, на стенде установлена ката э, с активированным э, модулем EDR. Ката мониторит сетевой трафик, почтовый трафик. EDR соответственно смотрит то, что приходит с рабочих станций. Итак, поехали. В общем-то, стандартная атака. У нас есть пользователь, к которому приходит фишинговое письмо, в котором предлагается скачать файл. Да? Ссылка на файл. Вот. Почему сразу, да, наверное, возникает вопрос, почему мы не задетектировали его катой в почте. Ответ очень простой: это почтовый адрес, личный почтовый адрес пользователя, который мы не проверяем. Там мы смотрим только. Тот трафик, который относится к корпоративным. Соответственно, пользователь копирует эту ссылку, переходит по ней и скачивает файл на рабочую станцию. После того, как файл скачен, пользователь запускает его и на рабочей станции происходит некая вредоносная активность. В этот момент, после того, как файл был запущен, он отправляется на анализ в песочницу в Касперский санбокс. И через некоторое время он будет задетектирован как вредоносный и удален с машины. Но поскольку, поскольку файл да, до этого был неизвестен, мы не знали о нем, мы получаем сработку только в песочнице, но файл не блокируется. Да? То есть он производит какие-то вредоносные действия, и для того, чтобы их расследовать, мы в дальнейшем будем использовать э, КАТу и EDR. Итак, у нас произошла сработка на рабочей станции. И в логах к э, мы можем видеть то, что файл э, lectdraft.exe, который мы э, запускали, был обнаружен как вредоносный. И в дальнейшем он будет заблокирован от запуска уже на остальных рабочих станциях. Но для того, чтобы понять, что происходило на рабочей станции между запуском файла и его детектом, я предлагаю использовать нашу кату и EDR. Соответственно, мы открываем веб-интерфейс каты, и здесь мы видим стандартный дашборд, информацию о новых угрозах. Это все кликабельно, но самое интересное да, находится в закладке alerts. Переходим на эту закладку. И в ней мы видим три инцидента, три сработки. Это сработка от песочницы КАТЭ, да, то есть файл, который был обнаружен как вредоносный. Он задетектирован здесь. Также у нас есть сработка на подключение к удаленному вредоносному ресурсу и сработка правила индикаторов атак IOA. Для того, чтобы да, понять изначально, что это за файл, мы переходим в детекцию бокса. Видим здесь информацию о том, откуда пришел файл, информацию о его размере, хэшах. Если это была а, сетевая сессия, да, то метод, по которому был доставлен файл, пост или GET, а, источник файла и там машина, на которую он был скачан. И также в разделе Sandbox мы видим информацию собственно, о том, что файл делал. Как вы видите… Помимо всего прочего, у нас есть два детектора в Windows 7. Да? Это так называемый Quick Scan Mode и Full Login Mode, в чем отлично. А, по умолчанию мы запускаем каждый вредоносный файл, потенциально вредоносный, эмулируется в двух режимах. Полное логирование и да, Internal Events, так называемое частичное логи логирование, в чем отлично. А, в режиме полного логирования мы логируем все вызовы API, да, все события, которые происходят внутри песочницы, внутри виртуальной машины во время эмуляции. В то время как в режиме QuickScan или Internal Events мы логируем только потенциально да, подозрительные активности, которые определенным образом предзабиты нашими экспертами. Соответственно, QuickScanMod мод производит эмуляцию быстрее, но дает меньше, да, меньше информации о детекте. FullLoginMod, мод, наоборот, происходит чуть дольше, но дает больше информации. Поэтому предлагаю раскрыть full мод и посмотреть внутри. Внутри у нас есть список подозрительных активностей, которые были обнаружены на рабочей станции во время, на виртуальной рабочей станции во время эмуляции. И также э, древо процессов с информацией о том, как процессы запускались, к чему обращались во время эмуляции и так далее. А также информация о сетевых подключениях, которые были выполнены во время эмуляции. И информация о DNS-запросах, которые также выполнялись во время сессии эмуляции. Соответственно, здесь мы можем видеть, что э, подозрительный файл, да, который был задетектирован как вредоносный, э, запускает c это приложение, которое выполняет, с помощью командной строки выполняет скрипты. Да? И, соответственно, скрипт с неким названием C16CVBS запускается на рабочую станцию. После этого мы можем посмотреть сетевое событие, которое также относится к этой сработке. Как мы это поняли, во время эмуляции мы также детектировали обращение к этому подозрительному ресурсу, да, bakuinfo.ru, обращение к нему было выполнено а, во время эмуляции в песочнице. Соответственно, мы можем посмотреть а, сетевое событие угловой репутации, сработку на него. И третье событие, которое у нас есть, это событие индикатора атак. Да, что ж, давайте посмотрим, что он из себя представляет. Здесь у нас есть а, источник данных, да, то есть это endpoint, на котором была сработка. И есть информация о результатах сканирования. Это название того ханта, который сработал э, в рамках детектирования этой угрозы. И если мы кликнем по нему, то на новой странице получим подробное описание того, что из себя представляет эта сработка. И простейшие рекомендации по тому, как действовать дальше, как проверить, э, что это действительно боевая сработка или нет. И, собственно, что, что примерно делать да, направление того, что офицер безопасности делать. И затем э, мы мапим все это на технику Майтра. И, соответственно, из сайта Майтра мы автоматически подтягиваем информацию о техниках и тактиках, да, которые использовались в рамках а, этой сработки. И также у нас есть информация о потенциальной а, ложной срабатывании. Соответственно, отсюда что мы можем сделать? Поскольку у нас есть э, информация с рабочих станций телеметрии, мы можем, нажав на кнопку events, поискать информацию о том, да, что происходило на рабочей станции, поискать те события, которые относятся к этой сработке. И кликнув по ней, мы получаем в данном случае две сработки. Это запуск двух процессов RANDELEL32 и запуск командной строки. И если мы кликнем по одному из них, то в таком случае получим доступ к всему да, То есть, собственно, получим визуализацию всего того, что происходило на рабочей станции. А ниже под килчейном у нас есть информация о процессе, да, с какими параметрами он был запущен, когда, какой файл являлся родительским, какой процесс являлся родительским размер файла и процесс ID этого процесса. Ну и, собственно, да, время и дата, когда он запускался. И сейчас, если мы кликнем по рабочей станции, в этом случае мы сможем выполнить с ней определенные действия. Помимо всего прочего, мы можем изолировать рабочую станцию от сети для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение угрозы. Мы ее изолируем. И затем можем прокликать по графу далее для того, чтобы посмотреть, что зачем запускалось, да, и визуализировать весь килчей. Собственно, мы это делаем, и в итоге приходим к файлу ligt_data.txt. Это тот самый файл, который был зафиксирован как вредоносный с помощью Sandbox, и это тот самый файл, который был запущен на рабочей станции. А, изначально, во время атаки. c -скрипт, в итоге Visual Basic Script запустил 5 различных инстансов командной строки, и если мы раскроем все из них, мы сможем посмотреть, что каждый из процессов да, командной строки делал на рабочей станции. И в данном случае мы видим, что было инициировано подключение к внешнему ресурсу, который мы уже обнаружили. Также создав... на рабочей станции создались файлы. В данном случае мы видим, что некоторая суперсекретная информация была записана в файл 1.dc. И в данном случае это событие, это эмуляция попытки эксфильтрации данных с рабочих станций. Забыл сказать, да, тот сэмпл, который я использую в рамках этой сессии, это тестовый сэмпл. Это нереальный вредонос. Да, и по этой причине мы только эмулируем различные вредоносные активности. А, Собственно, после этого что мы можем сделать? Мы можем а, убить процесс на рабочей станции, мы можем удалить файл с рабочей станции, забрать с рабочей станции файл и так далее. По этой причине я предлагаю посмотреть, что находится внутри а, только что созданного файла. И командой getfile мы забираем его с рабочей станции. Помимо всего прочего, мы можем выбрать отсылать этот файл на анализ автоматически, либо же не отсылать. В данном случае я выбрал а, «Отослать», и мы видим, что в технологии а, данный файл не был задетектирован как вредоносный. И следующее, что мы можем сделать, это скачать его на рабочую станцию офицера безопасности, открыть и посмотреть, что находится внутри. Все файлы, скачивающиеся через веб-интерфейс каты, а, скачиваются в запарольном архиве. Пароль стандартный «Infected», он стандартный для всех наших продуктов И, соответственно, внутри документа мы получаем информацию о да, том, что было украдено. В данном случае это суперсекретная информация. Если мы пойдем дальше по графу, мы увидим следующее. Во-первых, мы удалим этот файл да, с рабочей станции и выберем да, отправить нотификацию пользователю о том, что этот файл был удален. После этого мы запускаем следующую команду. Мы переходим на следующий процесс CMD.exe и видим, что он создал еще один файл под названием 2.dc. И после того, как мы заберем файл с рабочей станции и откроем его, мы увидим информацию о том, что это фактически файл etc.host, который был скопирован в другой в документ для того, чтобы в дальнейшем увести его с рабочей станции. Также вводим пароль, открываем файл и видим, да, etc host Также после этого мы его удаляем с рабочей станции для того, чтобы превратить дальнейшую эскалацию атаки. Delete файл. Все выполнено после чего переходим к родительскому файлу с которого вся атака началась и пытаемся удалить его с рабочей станции но в данном случае это не получается потому что файл уже удален агентом касперский endpoint security после того как касперский sandbox детектировал его как вредоносный а, теперь мы переходим в алерты и последнее, что осталось делать, это закрыть сессию связи с внешним миром. Да? Мы можем поискать процесс, который запустил подключение к вредоносной ссылке. В данном случае она была открыта в Microsoft Edge. И в Microsoft Edge мы выполняем команду убить процесс и таким образом останавливаем атаку. Мы удаляем ä, правила изоляции машины для того, чтобы включить, подключить ее обратно к сети. И теперь я предлагаю открыть ä, рабочую станцию и посмотреть, что происходит на ней, что осталось на ней. Так, я подключаюсь к PRDP, к рабочей станции. И здесь мы видим, что ä, Edge ä, закончен, сетевой трафик разблокирован. И в папке Downloads, откуда запускался вредоносный файл, пусто. То есть все файлы, все объекты, которые относились к атаке, удалены с рабочей станции. Теперь для того, чтобы проверить, действительно ли работают правила блокировки, я еще раз скачиваю вредоносный файл и пробую его запустить. И при попытке обратиться к нему, я получаю сообщение о том, что файл уже используется другой, другой программой, процесс занят и через буквально секунду он будет удален с рабочей станции с помощью нашего Касперский Endpoint Security. Папка пуста. И самый последний момент, и очень важный. Для того, чтобы исключить ложные срабатывания да, и блокировку белых файлов, кэш, который, с помощью которого мы блокируем э, файлы на санбоксе, живет 24 часа, и через 24 часа он сбрасывается. Но для того, чтобы предотвратить дальнейшее использование данного файла в атаках, например, если через 28 часов пользователь захочет его скачать, мы можем сделать следующее. Ката все обнаружения сделаны только песочницей. То есть это говорит о том, что у нас нет сигнатуры, у нас нет записи в репутации. Автоматически публикуют в КПСН. Касперский Private Security Network – это копия нашего КСН да, на работе на стороне заказчика. Она публикует результаты в КПСН автоматически, после чего все наши продукты, которые подключены к КПСН, это и агенты, и наши серверные решения, автоматически блокируют запуск данного конкретного файла. А на этом, коллеги, у меня все. Если у вас есть вопросы, буду рад на них ответить. Спасибо.